Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим Вот и подошло время нашей встречи с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Ну и первую тему вы обозначили следующим образом. Первое постсианинское правительство Израиля, пугающие итоги последних недель и еще более ужасные тенденции анализ текущих событий. Ну вот давайте об этом <смех> поговорим о наших грустных делах. Вы знаете, да, Сергей, на этой неделе э, как бы было много всего разного. И так много, что даже не знаешь уже, за что хвататься. Но, по крайней мере, в первой части нашей передачи, прежде чем вот как бы пытаться выхватывать какие-то отдельные куски, я действительно хочу попробовать э, увидеть эту ситуацию в целом, что ли, и проанализировать эту ситуацию в целом немножко более широко, нежели вот в контексте последних недель, последних дней. Вот. И начать вообще как бы издалека. И лет 20 тому назад уже заявления израильских левых о том, что они где являются лагерем мира, просто разлетелись в дребезги, разбились буквально на миллионы осколков во взрывах, сотнях взрывов террористов-смертников. Но вскоре израильские левые придумали новый способ, как выставить себя в качестве оплота сионизма. При этом их навязчивая идея о необходимости ухода из Иудеи и Самарии и разделе Иерусалима, разумеется, никуда не ушла, не делась. Просто теперь ее переименовали из плана по достижению мира в средство спасения еврейской идентичности Израиля на фоне смертельной угрозы, исходящей из чрева палестинских арабок. Теперь левые стали пугать нас тем, что через год-два, но в крайнем случае через десятилетие-другое, если Израиль сохранит контроль над своей стратегической глубиной и историческим центром в Иудее Самарии, а также объединенной столицей, евреи уступят демографическое большинство арабов. И вот тогда, мол, Израиль окажется перед ужасным выбором: стать нееврейским государством или недемократическим, ну, как ЮАР. Короче говоря, продолжают э, левые. Любой, кто призывает распространить израильский закон на всю Иудею и Самарию или даже на ее части и сохранить Иерусалим неделимым, он по определению антисионисты. Э, Антисионист и фашист, а может быть, и то, и другое одновременно. На самом деле, к счастью, на деле демографическая бомба замедленного действия, которое нас запугивает левой, оказалась такой же химерой, как до этого мирный процесс. И как показывают данные о населении, опубликованные Центральным статистическим бюро в конце 2021 года, еврейское большинство в Израиле стабильно продолжает нарастать. В Израиле проживает сейчас 6,98 миллионов еврей. Почти 7 миллионов. И они составляют 73,9%, я цитирую данные просто, статистически 74% почти граждан Израиля. С неевреями, которые социально как бы связаны с еврейским большинством, но ну, прежде всего речь, конечно, о репатриантах из постсоветского пространства, которых не являются евреями в соответствии с законом о еврейском как бы, религиозном праве или просто члены, нееврейские члены еврейских семей. Но понятно, что эти люди тоже как бы входят в расширенное понятие израильских евреев. Так вот, вместе с ними, как бы евреи в Израиле это 80% граждан. И израильские еврейские женщины в среднем имеют больше детей, чем мусульманские израильские женщины, и чем мусульманки в палестинской автономии. Да, для многих наших слушателей, возможно, это будет как бы новость, но это уже случившийся факт, потому что уровень жизни, потому что есть какой-то оптимистический взгляд в будущее, в отличие от того, что, например, происходит в автономии. Да и уровень репатриации в Израиле остается высоким и намного превышает уровень иммиграции отъезда из Израиля. И эти данные показывают, что еврейское большинство Израиля не только стабильно, но и продолжает нарастать. Более того, как доказало демографическое исследование, проведенное в свое время доктором Яковом Фейтельсоном и бывшим израильским дипломатом консулом в США Йоромом Этингером, которые проанализировали данные о рождениях, смерти и иммиграции палестинских арабов за последние десятилетия. Даже если мы добавим палестинских арабов из Иудеи и Самарии э, как бы в подсчет, общий подсчет израильского населения, то еврейское большинство хоть и сократится, конечно, но по-прежнему не подвергается угрозе. При таком расчете евреи составят 63% населения Израиля вместе с Иудеей Самарией. Короче говоря, демография не только не представляет угрозу еврейской идентичности Израиля, но даже напротив, как бы, гарантирует еврейский характер. Это нужно хорошо понимать. Вот только, к сожалению, демография, она ведь отнюдь не единственная величина, которая определяет, то останется ли Израиль еврейским государством или нет. И сегодня мы ясно видим, что арабам совершенно не нужно численно превосходить евреев, чтобы разрушить сионистскую мечту. Все, что им нужно, это, по сути дела, найти меньшинство израильских евреев, которые станут с ними сотрудничать. Пятую колонну, да, скажем простыми словами. Тогда, имея на своей стороне достаточное количество евреев, арабское меньшинство Израиля, составляющее… Не более 20% населения страны способны фактически положить конец существованию национального государства еврейского народа. И вот здесь мы подходим уже ближе к нашим нынешним событиям. Все это подводит нас к последнему сдвигу левых. Провал соглашений ОСО, а затем и провал одностороннего ухода из сектора Газа, в свое время оправданный демографической демагогией, отбросился израильских левых на задворке общественной поддержки. В 2014 году лишь 12% израильтян называли себя левыми. К 2018 году это делали только 8% израильтян, понимаете? И вот, отчаявшись как-то заполучить электоральное большинство, израильские идеологические левые уже с начала 2000 х годов стали отказываться от сионизма и потихонечку присоединяться к израильским арабам, международным левым и Евросоюзу в качестве важнейших игроков в их политической войне против Израиля и самого его права на существование. Левые израильские профессора стали участниками кампании бойкота своих университетов израильских. Левоизраильские юристы повели судебные и пропагандистские войны, финансируемые европейскими правительствами и антиизраильскими фондами в Америке, типа Новый Израильский фонд, так называемый, действуя в тесном сотрудничестве друг с другом, постсионистские настроенные судьи Верховного суда и юридические советники, как бы во имя защиты прав человека, начали эффективно ограничивать способность Израиля соблюдать свои законы среди арабских граждан или вести успешные контртеррористические кампании против режима Хамаса в ДАЗ. Израильские левые возглавили финансируемые из-за рубежа компании, мешающие Израилю применять свои миграционные законы против нелегалов из Африки. И они же повели юридическую и политическую борьбу против сохранения в израильском обществе еврейских традиций, Вся эта борьба против запретов на продажу квасных продуктов во время Песаха, требования обеспечить реформистам проведение их обрядов возле стены плача, наконец, их кампании по фронтальному запрету религиозным общинам проводить раздельные публичные мероприятия, раздельные для мужчин и женщин. Все это лишь несколько примеров тотальной войны постционистских левых против еврейского характера государства Израиля. То есть их не столько занимает желание напакостить э, ультра и не дать провести ультра мероприятие так, как им хочется, сколько в целом как бы, нанести удар по еврейской традиции. В свою очередь, левые политические партии, казалось бы, обреченные вечно оставаться на оппозиционных задворках, то есть с 12% поддержки, с 8% поддержки, как бы не было шансов, казалось бы. Они, приспосабливаясь к новым реалиям, решили отказаться от сионизма. Лидеры крайне левой партии Мерц осознали, что их списки избирателей евреев реально будут расширяться. И если они хотят остаться в Кнессете, они должны направить свои кампании по привлечению избирателей на израильских арабов. Постепенно этому примеру последовала и партия труда, партия Авода, либо Рийская партия израильская. На самом деле левые партии были не единственными еврейскими партиями, которые желали заполучить голоса арабов. Лидер Ликуда Бенемин Атанияу и лидер ШАС также долгое время усердно работали с израильскими арабами. Но между компаниями в среде израильских арабов Ликуда и Шаса и усилиями Авады и Мерец изначально была заложена очень серьезная и совершенно ясно очевидная разница. Ликуд и ШАС стремились привлечь арабов в еврейское государство, предлагая им продвигать свои экономические и муниципальные интересы. И при этом Ликуд и Шас искали поддержку у тех арабов, которые стремились интегрировать в еврейский Израиль. А Мерец... И Партия труда, Либорийская партия пошли совершенно другим путем. Они напротив принялись обхаживать арабских избирателей, занимая антисионистские позиции, отстаиваемые антисионистскими арабскими партиями. И вот Мэрэтс изъял сионизм из своей партийной платформы. Забегая вперед, скажем, что у этого политич... у нынешнего правительства тоже сионизм как бы изъят из, пар... из платформы правительства. Но это было потом. А тогда, вот несколько лет назад Мэрэтс изъял сионизм из своей партийной платформы. То есть они официально перестали быть сионистской партией. И провозгласили лозунг «Быть свободным в своей стране», обыграв таким образом строчку из национального гимна Израиля Атиквы, но совершенно очевидным и многозначительным упущением. Ведь оригинальная строка в Атикве, я напомню, она звучит так — «Быть свободным народом в своей стране». То есть мэр официально говорил, мы не хотим вообще про народ никакой говорить, про еврейский, естественно. Что касается партии труда, то сионистское знамя Давида Бенгулиона, той же Голдемер, даже в каком-то смысле Ицхака Рабина, было заменено знаменем радикального феминизма. Платформа главы Лейбористов «Мира в Михаиле не стирает сионизм, она просто заново определяет сионизм как уход из Иудеи и Самарии и раздел Иерусалима. Разумеется, якобы во имя сохранения еврейского большинства. Но главный свой настоящий акцент Михаиля дел э делает не на, на сионизме вообще, как в любом понимании, а на радикальном феминизме. И вот решение Михаэля было включить в арабскую ультранационалистку и птица Маран в список депутатов в Кнессете. Это она стала как бы, одним из элементов этой новой партии труда. Маран, например, утверждает, что для арабов создание Израиля было нагбой, то есть катастрофой, проводя таким образом возмутительную аналогию с катастрофой европейского еврейства, обесценивая, по сути дела, эту страшную трагедию еврейского народа. Но при этом эта же Маран всяких возражений переняла надоедливые попытки Михаила феминизировать ивритм, к месту и не к месту, насаждая использование женских форм для существительных и глаголов вместо мужских. Но все это вместе подводит нас к более умеренным левым. Их переход к постсионизму был более постепенным и, возможно, поэтому куда менее заметным. То есть то, что Мерец перестал быть сионистской партией, то, что партия труда, когда-то партия, которую возглавлял бен создатель в каком-то смысле государства Израиль, Голда Мэр, такие персонажи, которые у всех на слуху. То, что она превратилась просто в какую-то безумную, радикальную феминистскую партию. Причем феминизм не в хорошем смысле этого слова. А именно такой радикальный феминизм, где все доводится до абсурда. Ну вот как, собственно, сейчас происходит со всеми темами политкорректности. Так вот, это было заметно, это заметили все. Но есть у нас еще и умеренные левые, которые вообще любят называть себя центристами. Вот что, конечно, не делает их более-менее левыми, но тем не менее они как бы все-таки до какого-то времени стеснялись отказываться от сионизма. Их переход к постсионизму был более постепенным. В 2011 году, то есть каких-то 11 лет назад, точно 10 лет назад, умеренные левые все еще были вполне привержены сионизму. Не случайно в том самом 2011 году в ответ на радикализацию крайне левых, включая юридическую клику, депутат КНЕСТА партии Кадима Ави Дихтер представил законопроект, так называемый «Основной закон» «Израиль как национальное государство еврейского народа». В то время боссом Дихтера, лидером Кадимы, была цепи И она поддерживала эти усилия по использованию основных законов, то есть, по сути дела, конституционных законов Израиля, для защиты еврейского характера государства. Дихтер снова представил этот законопроект уже в качестве депутата Ликуда в семнадцатом году, то есть шесть лет спустя. Но характерно, что к этому времени сопредседатель либерийской партии «Ливни» стала уже одним из самых ярых противников этого законопроекта. Понимаете? Партия Кадима, как партия вот таких вот классических псевдоцентристов, вот, по сути дела умеренных левых, она всего за 6 лет, от 2011 -го года до 2017, -го, из более или менее такой как бы сионистской партии, по крайней мере сионистской на словах, уже превратилась в почти откровенную партию не И вот эрозия верности сионизму. Я, кстати, для наших американских, может быть, слушателей, должен напомнить, что, сионизм, что такое сионизм? В свое время ООН постановила, что сионизм — это рас, форма расизма. Да? Но мы с вами понимаем, что сионизм, по сути дела, — это движение, которое говорит, что евреи имеют право и должны стремиться к созданию своего национального государства на своей исторической родине. Все больше в этом ничего нет. Считать ли это расизмом? Ну, как бы, на, э, вы уж сами решите. Так вот, эрозия верности сионизму среди умеренных левых усилилась во время предвыборного вихря 19-21 году недавно, когда Израиль провел четыре безрезультатных раунда выборов подряд. В начале процесса новая левоцентристская партия Кохол Лаван, которую возглавляли сразу три бывших начальника генерального штаба армии обороны Израиля Бенни Ганс, Габи Ашкинази и Моше Ялон, и также там был лидер еще Яшати, Ейровати, твердо стоял на сионистских позициях. Все четыре этих лидера выступали против формирования правительства, которое опиралось бы на поддержку радикально-антисионистского и в значительной степени поддерживающего террор объединенного арабского списка. Но этот консенсус начал разрушаться после вторых выборов из тех четырех. Лапиды и его партия Ешатид стали первыми, кто поддержал формирование правительства с депутатами арабских партий, добивающимися ликвидации Израиля как еврейского государства. Ну а после третьих выборов Ганция, Алон и Эшкинази пришли к тому же самому. И перспектива того, что фракция арабского меньшинства получит контроль над Кнессетом и правительством, стала очевидной после четвертых выборов. Да, Вот теперь мы приходим уже к нашему времени, в марте прошлого года. Именно тогда корелисты и противники Натаньяу, относящие себя как бы к правым, да, сами себя не относят к правым, Гидон Сарси, его партии Тиква Хадаша, Нафтали Бенетри, его от их партии Емина, решили, что в обмен на высокие посты они сформируют коалиционное правительство, прошу прощения, Зависимо от арабской партии РАМ, по сути, представляющей исламское движение, связанное с братьями мусульман, Поначалу еще не было совершенно ясно, кто кого использует. Председатель партии РАМ Мансур Аббас, он стал буквально экспертом по провозглашению ничего не значащих пустых заявлений, звучащих сладкой музыки для ушей израильтян. То есть, грубо говоря, он очень хорошо умеет ездить по ушам. Последним из заявлений Аббаса стало его заявление о том, что, мол, Израиль — еврейское государство, и это неоспоримый факт. Но при этом Аббас очень ловко продвигает свою исламистскую и откровенно антиеврейскую программу в правительстве. Поначалу еще была надежда, что готовность Аббаса присоединиться к правящей коалиции, она проистекает из отказа от антисиатонизма в пользу интеграции, что, мол, Аббас представляет тех арабов, которые говорят, «Окей, Израиль, уже существует эта данность, мы будем как-то интегрироваться в него, мы не собираемся быть евреями, мы хотим быть мусульманами, мы хотим сохранять свою идентичность». Мы будем меньшинством в этом еврейском государстве. Хотим добиваться там продвижения своих интересов в муниципальных, э, как бы в, в экономических соображениях. И была надежда, что именно это продвигает Аббас. И, возможно, это было бы так, если бы Аббас присоединился к возглавляемой Натаньяу правой коалиции, где он бы не был тем человеком, от которого зависела бы стабильность коалиции. Он просто представлял бы интерес определенного спектра израильского общества, израильских арабов. Но в итоге с первых дней существования нынешнего оппортунистического правительства, в котором доминируют левые, стало очевидно, что именно Аббас использует и левые, и оппортунистические правые партии. Потому что все они теперь работают на его повестку дня, а не наоборот. Понимаете? Ведь неспособность правительства принять измененный закон о гражданстве, который заблокировал бы массовую арабскую миграцию, и напротив принятия так называемого «закона об электричестве», мы говорили об этом в прошлый раз, по-моему, фактически легализовавшего тысячи незаконных бедуинских домов и целых городов, построенных на украденных у государства землях в Негиве. И отмена правительством в эту среду, буквально на этой неделе, посадок деревьев в Негиве на фоне арабских националистических беспорядков, которые были поддержаны партией РАМ. То есть у нас тут э, воскресенье праздник Тубишват. В Израиле есть традиция с основания государства. В этот день мы сажаем деревья. Израиль всегда гордился тем, что Израиль чуть ли не единственная страна в мире, в котором количество лесов растет, мы высаживаем деревья, мы озеленяем пустыни. Но это же сионистский проект, он партии Рам совершенно не нравится. И Рам сказал: а какие еще посадки в этом году? Какие еще посадки в Негеве? Негев наш, вы нам деньги дали на его освоение, вы там будете деревья свои сажать? Устроили беспорядки, заявили, что не будут голосовать в... В... вместе с коалицией. Бедуины устроили э, буквально реальную интифаду в Негеве." Я не знаю, доходят ли до наших американских слушателей то, что происходит у нас на этой неделе. Автобусы, идущие в Бершеву, их забрасывали камнями, как в лучших традициях того, что было еще недавно в иудеи и Самарии, пока, в общем, Натаниел не, не навел там порядок. И, ну сейчас там кидают тоже, конечно, камни иудеи и самарии не без этого, но типа, в Негиве такого еще как бы не было. И там арабы выкапчивали дунамы просто, то есть тысячи квадратных метров посадок. И как бы это, это и правительство фактически против этого оно остановило посадки раз рам против, оно остановило посадки деревьев в Канунту Бишват. И вот неоднократный, кроме этого всего прочего, отказ правительства от законопроектов, которые бы обеспечили инфраструктурами новые еврейские общины в и Самарии. То есть бедуинские нелегальные поселки целые города, на захваченных, украденных государства землях присоединяют к инфраструктурам, а евреи в Аудеи Самарии нет, не присоединяют. И… Это делают на голубом глазу эти самые партии, которые говорили, что они правее, чем это не я. И все это лишь некоторые из действий правительства, которые свидетельствуют о том, что нынешняя коалиция, по сути дела, отказалась от сионизма как от основного своего принципа и заменила его постсионистской повесткой дня. И урок всего этого, на самом деле, абсолютно ясен. Наличие еврейского большинства совершенно не становится гарантией того, что Израиль останется еврейским государством. И нам необходимо восстанавливать еврейский консенсус вокруг сионизма в наших школах, в СМИ и в политике. А постсионистские политики должны быть разоблачены, их, нужно, как бы они, их суть как бы должна стать ясна всем. И оппортунисты, ставящие свои амбиции выше защиты еврейского государства, должны быть буквально изгнаны из политики, заменены теми политиками, которые будут преданы сионистскому видению еврейского народа. Но об этом, может быть, мы чуть подробнее поговорим уже после перерывы наверное, да, сергей хорошо вы хотите тогда давайте мы сделаем перерыв или да, Что, чтобы, да. чтобы потом не останавливаться уже но не прерывать тему давайте так и поступим. открытый диалог. Диалог. диалог с александром непомнящим продолжаем продолжаем нашу программу телефон студии 847 400 пять и давайте наверное примем звонок а потом вернемся к теме слушай Алло. Алло здравствуйте Александр у нас на днях в Америке прошли слушания в Сенате по поводу того что наш касинатор Рен Пол обвинил ну так пытался обвинить нашего доктора Фаучи связи и создании распространенко то, ковида не только в сша и по всему миру вот э, об этом э, в течение этих двух лет молчали на наши песы и в том числе наша разведка и, и это э, есть понятие потому что со времен э, обамы наша разведка уже э, стоит на страже интересов Демпартии США. А вот э, у вас в Израиле, вот э, я знаю, что Масад является одним из лучших разведок мира. Почему они вот как-то не докопались до того, что это все искусственно было создано и распространено по всему миру? И почему тогда уже, я думаю, что на Танягу, был почти что год после появления по по земле был премьер-министром. Почему он как-то позволил э, ввести у вас карантин и как-то поддался давлению левых и китайцев э, в своей стране. Спасибо. Ну, честно говоря, я даже не знаю, с чего начать ответ на этот вопрос, потому что все как-то спутано в одну кучу. Скажем, начнем с того, что Масад занимается решением конкретных израильских задач, он не занимается спасением мира. Поэтому вопрос о том, откуда пришел э, вирус, кто его сделал, китайцы или какой-то злобный доктор Фаучи или они все вместе, это не проблема, которой занимается Масад. Масад занимался тем, э, теми задачами, которые ставили перед ним правительство. Например, добыть в Израиль достаточное количество средств защиты от коронавируса и спасения населения. Теперь я понимаю, что вопрос о том насколько эффективны были карантины или неэффективны карантины в Израиле. Это вопрос взрывной. Мы можем проговорить на него всю нашу передачу, высказывая разные мнения. Я скажу так, что я в вопросе борьбы с коронавирусом придерживаюсь позиции Натаньяла. Почему? Потому что я не понимаю сам как бы эту ситуацию. Я не знаком, я не врач, не специалист, не медик. Я не знаю, как правильно нужно было реагировать на коронавирус. Но я убедился за последние 12-15 лет, что Натаньял понимает, что он делает. Почему? Трудно сказать. Может быть, он такой умный. Может быть, он умеет выбирать правильных советников. Может быть, ему просто везет по жизни, когда он выбирает правильные решения. Но он делал те решения, которые он, он принимал, я считал, что они правильные. И Натаньял в этом смысле он очень жестко действительно спасал Израиль. Не, не было еще тогда никаких ни прививок. Ни, ни, не лекарств, лечения какого-то. Было непонятно, насколько смертельна эта болезнь. Натаньял закрывал страну, создавал карантины. Может быть, это было излишне, может быть, нет. Но по факту Израиль в этом смысле количество людей погибших, умерших от коронавируса, а люди в группе риска, как бы мы знаем, что они от этой болезни умирают, это не просто грипп. Оно было достаточно небольшим. Сейчас у нас ситуация обратная. Сейчас у нас анархисты у власти, которые все отпустили, и их задача, пусть все население заболеет, но кто выживет, тот выживет. Я не считаю, что этот подход лучше, чем тот, который был у Натаньяу. Я совершенно не доверяю этому правительству, и поэтому как бы, изначально не жду от него ничего хорошего. Но в ответ на вопрос, почему Асада этим не занимался, просто потому что у МАСАДа есть достаточно других вопросов, а вопрос такой философский, кто придумал этот вирус и для чего, это не в, не в спектре тех вопросов, которые, которыми занимается наша разведка. Спасибо. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Здравствуйте. Uh, уважаемый Александр, вчера я слушала Марка Левина, и он сказал, что дело против Натаньягу полностью рассыпалось, и uh, как бы uh, его как бы оправдали или uh, закрыли закрыли суди, судебный этот процесс, или что? Это действительно так, или я, может, что-то не так поняла? Скажите, пожалуйста. Нет, это не совсем так. То есть, совсем не так. Я действительно хотел об этом поговорить, чуть позже, если у нас останется время, но ну, давайте, раз вы спросили, я отвечу. Действительно, э -э, идет суд, суд не закончен, натаньял не оправдан, обвинения не сняты. Но на наших глазах все это разваливается. То есть, несмотря на то, что пытались сделать этот суд не открытым, Есть люди, которые приходят на этот суд, пресса об этом, конечно, не рассказывает, но они все аккуратно конспектируют, потом анализируют, потом вытаскивают. В социальные сети, в блоги, в альтернативные какие-то издания. И поэтому общество, в принципе, понимает, что происходит на этом суде. А на этом суде свидетели одним за другим разваливают э, все пункты обвинений. То есть фактически сегодня э, мы видим, что прокуратура потратила полмиллиарда шекелей на то, чтобы э, попытаться устранить Натаньяу. И при этом у них нет ничего, что реально было бы действительно преступлением. То есть вообще ничего, слова «совсем». И э, поскольку суд продолжается, то сегодня мы начали, как бы в последние дни мы слышим просачивающиеся ссылки. Но они же не, не сами просачиваются. Их нам просачивают через нужных журналистов прокуратура. Прокуратура нам сообщает, что ведутся переговоры между прокуратурой и Натаньяу о том, чтобы Натаньяу согласился на досудебную сделку. То есть, чтобы он признал часть э, пунктов обвинения, а остальные пункты обвинения с него снимут. И что мог просит от него признать. Вещи как бы не очень серьезные. То есть уже не идет речь о коррупции. Никто там никакой коррупции не было в принципе. Не идет речь о каких-то преступлениях уголовных. Э, там, и... Речь идет о обмане общественного доверия. То самое как бы, максимальное, что там еще пока не развалилось. И вот если Натаньяо, мол, признает, э, э, возьмет на себя вину за обман общественного доверия, то они заключают досудебную сделку, при которой Натаньял... Уйдет из Кнесса, но, может быть, останется главой партии Ликут, и э, как бы вот идет, идут переговоры о том, и это нам все рассказывает. То есть мы не знаем, на самом деле, правда это или нет. Что, Мол, Натаньяу согласится с этим, если э, это позволит ему участвовать в выборах вот, ближайших, которые случаются. На самом деле, теперь э, как бы мы не знаем, насколько это правда. Потому что, с одной стороны, с точки зрения Натаньяо, как бы если смотреть э, с точки зрения борьбы за правду, то мы видим, что прокуратура как бы в нехорошем месте, да, у нее все разваливается, и она пытается себя спасти таким образом. То есть, какой смысл Натаньяу был бы подыгрывать прокуратуре и э, избавлять их от позора, когда, в общем, все дело развалится. С другой стороны, мы понимаем, что Натаньяу, может быть, хочет просчитать время и выиграть таким образом. То есть, все равно же они будут тянуть, тянуть, тянуть этот суд. Потом они что-нибудь выкрутят. Они его все равно осудят за этот обман общественного доверия. Только это случится еще через несколько лет, когда он просто эти годы будет терять, и они будут поливать его грязью, и называть его уголовником и так далее. Так, может быть, и лучше сейчас как бы, отмучиться. Вопрос, сможет ли он после этого э, идти в политику. Или, например, они э, потребуют, чтобы он как бы, решат, что это, э, это, а, этот обман общественного доверия был позорным, и значит, он на 7 лет должен уйти из политики. Скорее всего, на такое дело Натаньял не согласится. Но если, например, они ему предлагают не уходить из политики и скажут, уже в следующие выборы ты можешь э, идти на выборы, так сказать, уже не под судом, то, возможно, что он и хочет подписать такую сделку. К сожалению, дальше начинаются одни спекуляции. То есть мы не знаем, есть ли ведутся ли такие переговоры. Мы не знаем, э, заинтересованный ли Натаньяо в такой сделке. Э, и, скорее всего, то, что сейчас распускают эти слухи, это попытка э, прокуратуры как-то прощупать почву и это выдает ту панику, в которой они сейчас находятся, потому что вдруг как бы общество в целом начинает понимать, что все это было э, просто был сговор, была попытка переворота. По сути дела, когда сейчас они требуют от него, мы сотрём все э, параграфы обвинения только у из политики, то мы теперь понимаем, что все это затевалось именно для этого, что не было никакой борьбы за справедливость, не, не нашли там. Не, не, не поймали политика за руку на какой-то грязной сделке. Нет, это была чистая политическая борьба, в которой использовались очень грязные методы, фактически юридические методы для того, чтобы уничтожить Натаньяу как политика. Это одна тема. Но вторая тема, интересная, связанная с этим, если Натаньяу действительно по каким-то своим соображениям решит, что ему это выгодно, и что он подписывает эту сделку и уходит сейчас из Кнессета, чтобы вернуться, скажем, к новым выборам уже в качестве э, лидера правого лагеря, это практически сразу обрушит нынешнее правительство. Потому что в нынешнем правительстве, как мы знаем, большинство в один голос. То есть достаточно даже одному человеку уйти, и все рухнет. И в этом правительстве есть две партии, Ямина и Тикваха Даша, которые построили себя на том, что мы, мол, настоящие правые, просто мы очень сильно не любим Натаньяо, так сильно не любим, кушать не можем. И вот мы не любим Натаньяо, поэтому мы бы были в правом лагере, но вот Натаньяо противный, и поэтому мы вот с арабами, с левыми радикалами творим сразу черти что. Но если Натаньял уходит из Кнессеты, то у них как бы нет больше этого оправдания, и там начнутся разброты шатания, и найдутся люди, которые с этого корабля, как так сказать, каждый, как так любая уважающаяся крыса, побежит. Поэтому здесь много разных э, факторов за и против. И я опять же продолжаю как бы ту линию, которую в предыдущем вопросе. Я считаю, что Натаньял лучше всех остальных знает, что ему делать. И э, мы посмотрим, если на самом деле такие переговоры ведутся. Если Натаньяо рассчитал таким образом, что э, ему выгодно сейчас подписать эту сделку, чтобы потом вернуться и при этом еще развалить нынешнее правительство, то, может быть, он на это пойдет. Если же это изначально просто спекуляции нашей прокуратуры, пытающейся закрыть, спасти себя от э, страшного позора, ну так, в общем, э, будем смотреть, наблюдать и запасаться попкорном, как говорят в социальных сетях, Сергей. Да, не дождался радиослушателей. Ну что, может быть, певец? Нет, опять звонок. Давайте попробуем. принять. добрый, день. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Александр, мы... куда пропал, можь когда-то называл израильским, явлинским. Спасибо, я послушаю по радио. Сергей, кто пропал? Знаете... Маше Феглин. А, Фейгин. а Маше Феглин. Окей, Маша Фейглин никуда не пропал. Он жив, здоров, он пишет статьи. Маше Фейглин очень как бы утратил свою ауру и харизму во время этого безумного вихря четырех раундов выборов. потому, что он в свое время, он пришел в Ликуд, он сказал, что я буду, я хочу баллотироваться, я хочу быть главой правительства, чтобы все изменить, поменять правила игры. Для этого мне нужно быть главой большой партии. Потом он ушел из Ликуда, создал свою собственную партию, баллотировался и не прошел, несмотря на то, что ему э, как бы говорили, что он может получить даже 7, до семи мандатов, но он просто не прошел. И оказался в долгах, и он распустил фактически свою партию. И э, теперь он вернулся к тому, чем, кем был там несколько десятилетий назад. То есть он пишет хорошие, умные, правые статьи. И в этом смысле я по-прежнему с большой симпатией отношусь к Машей Феглину как к идеологу. Он прекрасный правый идиот. Более того, у него очень несистемное мышление. То есть он э, он конформист в лучшем смысле этого слова. Он видит вещи таким образом, э, как не видят многие, у кого замылен глаз. Но как политик он оказался никудышным политиком. политик. Он не сумел создать э, и движения, и действия внутри Ликуда, и действия снаружи. Они не были успешными. Он делал глупости, он совершал ошибки, и он отталкивал от себя людей, которые, которые так сказать, симпатизировали ему. И мы видим теперь, что вот, как бы между Натаньяу и Фейдлином, Фейлин замечательный идеолог, он правильно все очень говорит, но сделать ничего не может. Натаньял часто говорит вещи, которые могут правым не нравиться. Или, наоборот, не говорит вещи, которые бы хотели правые услышать. Но в реальности, по сути, в, как бы, в конечном счете, он добивался гораздо большего, то есть несравнимо большего, потому что Натаньяу добился огромных достижений, а Фейглин, собственно, в общем-то, ничего не добился. Только говорил и только писал что само по себе тоже неплохо, но, в общем, он жив, здоров, он пишет, и его сторонники переводят регулярно его на русский язык. Но, в общем-то, это сегодня уже не так интересно, если Добрый день, пожалуйста, у Алло, здравствуйте. А, у меня к вам вопрос такой, Александр вот вы поклонник и в связи с тем, что вы член этой партии Ликуд и как бы во главе там находитесь этой партии Ликуд. Ваша позиция понятна по отношению к Натаньягу. Я тоже уважаю Натаньягу как муд... не мудрого, а опытного политика. И уважаю вас как политолога. Но вот смотрите, значит идея, что нужно Объединиться с а, Арабской партией по крайней мере, так как я читала, принадлежало прежде всего Натани Ягу. Что бы изменилось, если бы Натани был, выиграл бы и сейчас возглавлял бы вот это вот шаткое правительство. Я не думаю, что очень многое, потому как, к сожалению, у него принципы как бы на, не знаю, на каком месте. Как бы он очень гибкий, но не отстаивает свои принципы. И это приводит к печати последствиям. По крайней мере Хеврон в свое время он отдал рабам вместе с а, пещерой наших праотцов. Это это ужасный был поступок, за который расплачиваются до сих пор прежде всего религиозные евреи. Ну и так далее. А, Ответьте, пожалуйста, вот на это на этот вопрос. Спасибо большое. Ваш вопрос очень хороший и очень нужный. Я сейчас на него отвечу. Я заранее говорю, что я буду говорить долго, поэтому, к сожалению, следующему радиослушателю может быть придется подождать. В первую очередь я отвечу на точную как бы, ошибку в вашем, в вашем посыле. Э, действительно, Натаньял, став премьер-министром, выполнил часть соглашений ОСЛА. В том числе он передал э, арабские кварталы Хеврона э, палестинской автономии. И он сказал, что должна быть преемственность между правительствами. Я не могу отменить соглашение ОСЛА, потому что иначе с нами никто иметь дело в мире не будет. Но при этом он не отдал Марата Махпела. Марата Махпела находится в еврейской части, под еврейским контролем, под израильским контролем. И таким образом как бы в вашем посыле была ошибка или, или э, намеренное введение в заблуждение. Это совершенно не так. окей? То есть арабский квартал Хеврона он отдал, выполняя соглашение Осло, но потом в течение как бы, оста... те 12 лет последних, когда он был премьер-министром, он, по сути дела, не объявляя этого автоматически, придушил соглашение Осло. Он их свёл на нет. Он сделал Аббаса невыездным и нерелевантным. Аббас сидел в Рамале и оттуда носа не высовывал, у него не было ни денег, ни влияния, ничего в мире не было. И э, таким образом как бы Натаньял не любит громких заявлений, он действует, и действует, но это очень эффективно. Теперь по поводу Махмуда э, Мансура Аббаса, о котором вы сказали действительно очень правильно. Вы заметили, что первым, кто попытался договариваться с Мансуром Аббасом, фактически вытащил его из объединенного арабского списка, эту партию рам, отдельно как бы отделил ее, был Натаньял. Но в том-то все и дело, что Натаньял никогда не предлагал Мансуру Аббасу быть ключевым звеном в коалиции. У Натаньяу в правой коалиции Мансур Аббас был бы частью, то есть была бы правая коалиция с большинством правых, и Мансур Аббас, который бы, э, мог бы сказать, я не хочу, я не приду голосовать, ну так не приходи голосовать. То есть Мансуру Аббасу предлагали совершенно другие условия. Ему говорили, мы хотим, чтобы израильские арабы стали интегральной частью еврейского Израиля. Мы не хотим, чтобы вы меняли свою веру, мы не хотим, чтобы вы меняли свои привычки. Вы должны подчиняться закону, мы будем помогать вам развивать себя экономически, интеллектуально, как угодно. Вы можете сохранять свою идентичность и быть частью лояльной, частью государства Израиль. Мы за интеграцию. Об этом говорил Натаньяу с Аббасом. И Мансор Аббас, надо понимать, что он человек хитрый. Если бы он попал в коалицию с Натаньяус, с правыми партиями, и не играл бы там ключевую роль, он бы не играл, потому что не было бы там той позиции, как есть сейчас в этом оппортунистическом правительстве то он бы мог до посинения, до хрипоты кричать, что он не будет поддерживать эту коалицию и не будет голосовать, если что не по нему. Так и, будет, и не поддерживай, и будет так, как хочет правое большинство. Но если ты хочешь э, часть пирога, если ты хочешь продвигать арабов, заниматься борьбой с преступностью в арабской среде, продвигать экономически арабские деревни, пожалуйста, мы хотим, чтобы ты работал вместе с нами. Вот какой была позиция, понимаете? Сегодня оппоненты Натаньяла пытаются сказать, да, вот, мол, Натаньял был первым, кто вытащил Мансура Аббаса. Первым, да не, не первым. Потому что у, у него в правительстве Мансура Аббас был бы человеком, который бы продвигал бы интересы муниципальные, экономические, арабского лояльного большинства, или бы он не был в правительстве, в коалиции. В нынешнем же правительстве, где каждый человек, каждый депутат на счету, где 61 голос из... И, и, и если станет на, одно, на одного меньше, то уже все развалится. Мансур Аббас заправляет ситуацию. И, конечно же, он пользуется. То есть он действует так, потому что может. Правительство Натаньяу, он бы этого не мог. И все это прекрасно понимают, но ради того, чтобы э, оправдать нынешнее, э, нынешний беспредел, который творится, видимо, сегодня мы не успеем об этом поговорить, но мы об этом поговорим обязательно в следующий раз, потому что это очень важно. Э, они говорят, что, мол, а Натаньяу тоже. Так вот неправильно. Натаньяу совершенно там был совершенно другой расклад и были бы совершенно другие результаты. Поэтому здесь я с вами абсолютно не согласен. И более того, я хочу вам сказать, Натаньял очень принципиальный человек. Его беспринципным называют те, которых он, по сути дела, обманывал. То есть Обама, Евросоюз, наши левые, наша прокуратура. Он с ними играл, в... и они думали, что он играет по их правилам, а потом оказывалось, что он их переигрывает, потому что он был умнее, и он изначально их как бы перехитрил, и они его за это ненавидят. Но уж точно нельзя его назвать непринципиальным человеком, потому что 12 лет, будучи премьер-министром, он очень последовательно продвигал Израиль на международную арене, он продвигал Израиль экономически, он предушёл соглашение ОСЛО, он, по сути дела, внес раскол в израильских арабов, предложив тем, кто хочет интеграцию идти как бы, и вместе с евреями, то, что он не успел довести какие-то вещи, то, что он не обращал внимания на какие-то внутренние процессы. Это правда. Его есть за что критиковать. Но никто не идеален, да? И э, по сравнению с тем, что происходит сейчас, просто небо и земля Сергей. Да. Ну что, у нас остается еще минут 10 времени. Я не знаю, э, продолжим тему в первой части, может быть, если. Ну, я, да, давайте попробуем. Я просто дело в том, что э, я э, в последнее время стараюсь знакомить наших э, слушателей и зрителей. С тем, что происходит в израильской благосфере на русском языке. Сейчас, Александр, И... давайте примем звонок. Да. Опс, не дождался. Извините. Ну, давайте подождем, может быть, он перезвонит еще. 847 40 200 У вас еще есть возможность перезвонить. Если наберете сейчас номер телефона, примем звонок. Ну а уж если мы э, перейдем к следующей теме. Ну, во всяком случае, попытайтесь. Давайте э, э, к благос... Нет, вот звонок появился. Давайте мы его примем. Добрый день. Добрый день, спасибо за ваши передачу У меня такие два вопроса Вот мы говорим, коалиция, коалиция У нас уже там 60 человек А что необходимо сделать, например Если вы поменяете правила вашей коалиции Не 60, допустим, а 55 Как это можно сделать? Вот, например, вот у нас есть разговоры Про отменить Нечилибастер и так далее А может быть вам стоит Изменить ваше положение Вместо 61 до, до 55 Это до зависит от количества года. Депутатов Кнессета? Вот, да, ну, да, да, Это да. вот такой. Второй, вот, второй вопрос у меня. Вот я ездил из тель в ил по дороге, когда едешь на юг вашей страны, сплошная пустыня. Неужели, допустим, израильтяне не могут начать осваивать эти пустыню, и там очень много территорий, и... Насколько я понимаю, пустая, и там можно ее обживить. Есть ли какие-то планы вот по поводу этого да, по дороге от тель на Иерусалим? Там очень много территорий. Давайте, у нас мы... осталось совсем немного времени, попробую немножко объяснить, на оба вопроса ответить. Так вот по поводу первого вопроса. Все очень просто. В Кнессете израильском 120 депутатов. Это значит, что коалиция имеет большинство, если у нее есть хотя бы 61. Вот и все. Теперь э, изменить правила, изменить политическую систему Израиля. Теоретически можно, но вы видите, что э, та группировка, которая сейчас правит, ей это точно не нужно. И э, можно ли это сделать при другом раскладе? Да, можно. Но начинать надо, конечно, с более кардинальных, более важных вещей. То есть если у нас будет правая, действительно правая коалиция без этих предателей, или ренегатов Сара там, и Беннета или Либермана, а действительно правая коалиция, то она должна начать с того, чтобы вернуть полномочия законодательной и исполнительной власти те полномочия, которые забрали себе юридическая мафия. Через Институт юридических советников и через Госпрокуратуру они сегодня присвоили себе огромное количество полномочий. Верховный суд присвоил себе право отменять законы Кнессета. Это никуда не годится. Или нужно создать систему сдержек и противовесов между Верховным судом и Кнессетом. Окей, пусть Кнессет генерирует закон, пусть Верховный суд может их остановить. Но Кнессет, как это сделано, например, в Канаде, у него есть параграф о преодолении, то есть Кнессет может на ограниченное, на ограниченное время э, сказать: а я все равно хочу такой закон. И дальше уже народ решит. То есть если Кнессет примет какой нибудь безумный закон, и Верховный суд скажет, это закон абсолютно неприемлемый, он ужасен, а Кнессет скажет, а у нас есть квалифицированное большинство 70 депутатов и мы его все равно хотим, то они его принимают на, как бы на время этого Кнессета. А дальше выбор. Если общество понимает, что закон никуда не годится. То он меняет Кнессет, и, соответственно, отменяется этот закон. То есть такая система как бы не нужно изобретать его велосипед, она существует в мире, в той же Канаде, в Израиле сегодня нет этих сдержек и противовесов, и Верховный суд присвоил себе полномочия, которые как бы у него есть власть и нет никакого над ним контроля. И этот перекос как раз и создал все это всю это безобразие, которое мы наблюдаем. Поэтому вопрос не в том, сколько будет депутатов в коалиции 55 или 60, а в том, вернут ли Кнессету полномочия. Теперь по поводу вашего замечательного вопроса от эль в Конечно же, это тот самый Негев и есть. Об за этот Негив мы сейчас и бьемся. Нынешнее правительство, которое держится на партии РАМ, оно перевело 50 миллиардов шекелей на развитие Негева, но только не евреям, а арабам, бедуинам, которые захватывают государственные земли, строят где хотят. Теперь эти поселки подключают к электричеству. И, по сути дела, бедуины создают в Негиве на всей этой огромной территории, на 60% территории Израиля свою собственную автономию, в которой евреев закидывают камнями жгут машины и откладывают налогом. И сегодня жители поселков вокруг Бершевы, они, по сути дела, платят э, рэкет, э, как бы отступные бедуинам, чтобы не жгли их дома, не жгли их машины, чтобы они там могли жить спокойно. Сегодня автобусы, идущие в Бершеву, закидывают камнями бедуины. То есть там происходит все то, что произошло сейчас в Иудее и Самарии. И это произошло при этом правительстве, потому что это правительство выпустило ситуацию из-под контроля. Были проблемы и у Натаньяу тоже. Он тоже не до конца все это решал. Но ситуация была совершенно иная. Я просто приведу пример цифры, которые... То есть при Натаньяу разрушали нелегальные бедуинские строения. И вот есть статистика. В 2015 году было разрушено 982 нелегальных бедуинских строений. В 2016 году уже больше тысячи — 1158 в 2017 году 2220, в 2018 году 2326, в 2019 году 2241, причем часть этих разрушений нелегальных построек проводилась самими бедуинами. Почему? Потому что они таким образом избегали штрафа. То есть они что-то строят, приезжает э, инспектор, говорит: или ты сам все это разберешь, свою халабуду, или мы тебе да, штраф навесим. И бедуины в 88 случаев Сами разбирали свои халабуды, потому что знали, что иначе навесят штраф. То есть при Натаньяу не решалась проблема комплексно, но там и здесь происходило, как, бы, как, бы, как какое-то управление все-таки происходило и сдерживалось. В 2020 году было разрушено больше двух тысяч э, нелегальных построек бедуинских, 94 из них были самостоятельно ликвидированы бедуинами, чтобы избежать штрафов. То есть вот так это было при Натаниэле. Сейчас они не просто строят, их подключают к государственным инфраструктурам, и они э, выкорчевывают э, посадки деревьев, которые евреи там проводили, и говорят, если вы будете там продолжать сажать, мы вообще правительство обвалим. Вот такая вот э, ситуация у нас сложилась сейчас. Это к вопросу энергии. Ну что, Сергей? У нас есть еще вопросы, звонки? Ну звонков пока нет. А, у нас еще может быть минута, может две времени есть. Ну, а? в время мы точно не... как бы тот материал, да. который я хотел познакомить наших Давай, слушателей, уложимся. Да, давайте, наверное, что? мы оставим, оставим это на следующий раз. Ну, а что там Хамиш? Что-то что происходило. в Хомиш? Да. да. Хомиш э, – это поселок. Мы говорили о нем в прошлый раз. Действительно, mm -hmm. это поселок в Самарии, который был разрушен в рамках э, размежевания. И, по сути дела, восстановлено еврейское присутствие там. И на протяжении всех этих лет там потихонечку, так сказать, была Ишива. То есть евреи, молодые ребята изучали Тору. Потом они туда построили какие-то маленькие домики. И уже подъехали семьи. А потом пришло нынешнее правительство, которое э, все это дело как бы э, начало сносить. Причем получилось особенно отвратительно, что арабы воспользовались как бы, новым правительством. Устроили теракт. Убили одного из жителей еврейских, этого Хомоши. И... Э, в ответ на этот теракт правительство сказало, мы вообще их снесем. А министры в этом правительстве вообще их называют недолюдьми, унтерменьшими. То есть буквально в, нацистской, э, в нацистских как бы, терминах как их с ними говорят. И это возбудило и как бы, настроило так, как бы, до сих пор многие правые, в том числе поселенцы. Они говорили, ну вот Натаньял такое не делал для нас то, другое, третье. Эти все-таки как бы, мы Натаньял, так сильно не любим, что даже готовы мириться с предательством Беннета и Сары. Но вот после того, что начало происходить с Хомышем, как бы у многих тоже перещелкнул переключатель. И мы видим сейчас, что даже среди тех поселенцев, которые до сих пор поддерживали Беннета и Сара, теперь эта поддержка уходит. И они начинают требовать развала этого правительства, ухода этого правительства. И говорят, что это правительство нелегитимно, потому что как бы, они нам обещали, что они будут правее, чем Натаньяо, а в итоге стали куда левее, чем все левое, что мы видели до сих пор. Они награждают террористов за убийство евреев, сносят еврейский поселок. Подсоединяют к электричеству бедуинские нелегальные постройки на захваченных государственных землях и сносят еврейские поселки, такие же точно. То есть нет никакой логики, нет никакого здравого смысла сохранения такого правительства. Спасибо. Ну, вот так Спасибо, Александр. И до встречи в следующий раз.